рынок ценных бумаг индекс до джонс американской фондовой биржи ставим как всегда наш волшебный таймер чтобы у нас <coughs> ограничение было по времени следующая компания которую мы посмотрим с вами это Pfizer Pfizer Incorporated uh -huh. Смотрим с вами четырехмесячный график. Что мы видим? Опять же, как и на предыдущих бумагах, у нас есть импульс восходящий, очень сильный. И предположительно мы сейчас находимся в третьей волне. Разметку, как всегда, я напоминаю, ставлю от балды. Она практически ничего не означает, вот эти вот глубины четвертой и пятой волны. <coughs> Мы ориентируемся на то, что происходит на рынке здесь и сейчас. Итак, в третьей волне у нас прошла первая, и это третья сейчас. Первая, вторая, третья у нас идет. День можем растянуть чуть-чуть, чтобы более-менее видно. Вот где-то здесь у нас закончилась первая волна внутри этой восходящей, третьей. четыре, первая, вторая, неправильно, неправильно разметил, сейчас, пять секунд. таки правильно я разметил первая вторая <свят> третья в третьей идет. как мы видим рынок направлен вверх спустимся на недельный график <свят> на недельном графике практически не читаем инструмент получается да. Но что из этого мы можем наблюдать? Что вот здесь у нас была дивергенция. И в третьей волне уже предположительно закончилась пятая волна. И идет коррекция внутрь предыдущего волнового счета. Даже ради интереса мы можем с вами посмотреть глубину коррекции. С большой долей вероятности значит, уровень для коррекции 382, 38,2, да, и 61,8. Вот где-то в этих точках. А у себя в блокнотике я отмечаю Pfizer. И уровни коррекции файза. Первый это 38. Второй уровень 32. 32. Где-то на этих уровнях стоит искать точки для покупок по вашей торговой системе. Сейчас на дневном графике. Мы видим трех сеть волну А, волну Б и, возможно, развивающуюся волну С. Если мы спустимся еще чуть-чуть пониже. Расширим наш график. Сигналов на покупку как таковых здесь еще и не было и у нас есть нарастающая ао <клес> что по идее говорит о том что вот это волновое движение еще не окончено то есть надо ждать уровней помеченных да, и на этих уровнях делать решение о покупке по вашей торговой системе следующий инструмент это проктор Gamble также смотрим на него издалека на большой временной структуре и здесь мы видим похожую картину сейчас мы находимся в третьем войне и также можно совершенно спокойно отмечать себе блокнотики проктор гэмбл Акции также довольно интересные, но можно здесь текстом только поставить, к примеру, 3. Так как здесь мы имеем максимум движущей силы АО, переходим на более глубокий временной интервал. Мы видим, что у нас развивается новая восходящая волна. И весьма и весьма сильная. Вот здесь вот видно окончание первой волны. Первой волны. Снова первая. То есть вот это была первая, и это новая, первая в восходящем потоке. Надо ждать и смотреть в Procter Gamble, где будет коррекция. Давайте посмотрим по истории, глубина коррекции может достигать 50% от волнового движения, вот в этих вот пределах, да? Ну и собственно еще, оп, ага. ну все, отлично. Значит, что надо делать? Вот сейчас есть восходящее движение. Причем оно стало еще более ускоренным. Да. Оп. Оп. Точки входа. Надо ожидать где-то вот здесь вот. На уровнях около 90 процентов ой 90 долларов если волна не начнет развиваться дальше вверх пока окончание развития не видно переходим сразу на более глубокий интервал и видим что у нас здесь было Да, вот эту волновую структуру, надо дождаться ее окончания. Первая, вторая, третья, четвертая. И вот эта растянутая, пятая. Надо дождаться ее окончания. Первая и третья примерно похожи. Пятая растянутая, надо дождаться ее окончания. Ее коррекции и тогда... Вот где-то на этих уровнях, начиная там с 93 приглядываться к инструменту. Как раз обратите внимание, что уровни, обозначенные нами на высшем интервале, около, находятся около зон предыдущей коррекции в предыдущем волновом счете. Следующий смотрим. «Travels», uh, «Travels Company», «Companies Incomparated», опять же смотрим с удаления, и здесь тоже «Travels», замечательный инструмент, такой же резкий подъем, где тут было кончание первой волны. Да вот оно где было. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Смотрим глубже. <coughs> Мы видим опять же, что не закончилась восходящая третья волна месяца. В неделю смотрим. В неделе рынок практически нечитаемый. И окончания здесь движения еще нету Ао, как мы видим нарастает сейчас в месяц перейдем вот как только мы обновим эти максимумы и начнем корректироваться <coughs> опять же с глубиной коррекции предыдущего зоны волнового счета можно будет искать точки для покупок <coughs> неделя неделя неделя месяц месяц опять неделя На неделю мы практически не читаем на месяце ну у нас перебивается опять вот третья волна да первая вторая третья растянутая пятая будет короткая скорее всего <связь> пятая будет скорее всего короткая да первая вторая где-то здесь еще не третья <связь> возможно скорость рынка очень большая возможно глубокая, возможно не очень коррекция но в любом случае ориентирами для нас служит уровни Fibonacci и надо думать что вот где-то 117-118 но это очень Очень и очень приблизительное значение, потому что надо понимать, где будет окончание у нас с вами этой третьей волны. Его надо дождаться, и тогда можно будет искать глубину коррекции. Сейчас это ориентиры практически поставлены. Опять же, от балды. Следующий United Technologies. Ставим сюда United Technologies, ценник 141, да? 141, да, правильный инструмент мы выбрали. Смотрим издалека на этот инструмент. Опять же, видим замечательную, ждать окончания. Встреча на United United Techno Techno Опять же мы видим Замечательную картину Где У нас развивается Высокоскоростное движение Вверх United Technologies а вот United Technologies что любопытно мы наблюдаем похоже близость окончания вот этой третьей волны что это означает а это означает что здесь Нужно смотреть на точки для входа в длинные позиции United Technologies. Растягиваем сетку, мы видим, что уровни коррекции здесь у нас с вами и вот здесь. как вы видите, опять же, очень четко видно, что уровни коррекции Фибоначчи приходятся в зоны предыдущих коррекций волнового счета. Итак, по United Technologies мы ставим приблизительные уровни коррекции 99 и 72. А у нас как раз работал таймер, мы с вами рассмотрели множество бумаг, все стало гораздо быстрее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, какие бы бумаги вы еще хотели посмотреть. Всего хорошего, до скорых встреч!